Послушаем. Да, я думаю, это лайф. Точно. Сон, сон, ночь сатана. Смотрите, здесь речевая позиция, абсолютно вокальный нос, но у него сам по себе тембр голоса очень твангованный. Я не понимаю, ребят, вот это вот какой странный элемент. Конечно, извиняюсь, но мне важен мой внешний вид. Вот. У него, смотрите, сам по себе тембр голоса природно достаточно затвангованный, поэтому вот вокальный нос у него звучит как бы чуть-чуть с твангом, но это природно, то есть можно стараться это повторить, конечно, но будет сложным. И здесь 100% узость гортанная, здесь 100%... Соответственно, высокая поднятая гортань, да, и очень узкий звук, узкий звук. И вот это вот 200 уже на грани с микстоном, да, то есть вот в высокой позиции, если вы будете вокальный нос делать на высокой позиции, он у вас уже будет смотреть в микс практически. Уснешь, ты, усну, чтоб, как всегда, с тобой. Но смотрите, речевая позиция, он практически проговаривает, не поет, нет вокализации. Если уйдешь, я тоже уйду как ночь за практически проговаривает, не поет. То есть если вы хотите петь эту песню, все подтягивайте вверх. Красивая волосина, она живет своей жизнью. Но ну, реально, она живет своей жизнью, причем непонятно, откуда она взялась. Я ее вот туда вот, пытаюсь подобрать, но она такая непослушная. Тепло, мяса. Ну вот на мясо немножечко уже вниз я перешел. За тобой, как ночь со звездами. на барабанах Как ночь со Ну, вот как вам ориентироваться? Если, если идет у артиста такой всплеск эмоциональный, он начинает громче петь, он начинает давать такую подачу хорошую, да, скорее всего это будет микс, либо это простая песня. но в принципе, да, Евгений, это, ну, такая достаточно простая, несложная песня. Тебе она будет хороша. Евгений ученик моей онлайн школы, да, и многие курсы проходил, я знаю очень хорошо его голос. Тебе она будет полезна для отработки именно грудного регистра, да, поскольку у тебя голос живет в голове. Кстати, написал бы ты мне, как у тебя с этим обстоят сейчас дела. Вот, и да, для того, чтобы затянуть себя в грудной регистр и в то же время потренировать вот эту узор может быть, да, с сочетанием такого тванга, небольшого процента 20, вокальный нос 80-20 тванга, было бы очень даже интересно и полезно, можно брать.